Тайминг, тайминг, тайминг. А, ты да блин. Варни? Опять, блин, в самые опецет. Я в небе. Позотри наверх. У меня тачка загорелась. И попу. Чего? А, это вот тот маслкар про который ты говорил. Человек передо мной просто пиццы... снесло. Да, все, рампец. Сейчас всем будет полный попец радуйте! как вы могли понять из названия Из превью Это новый режимчик, это хоккейчик Он достаточно интересный, жесткий Поэтому не буду вас отвлекать И монетку уже подбросил Всем здорова! Всем здорово! С вами Снемик, с вами Морд. И мы будем сегодня играть в хоккей. И О? у меня что-то с ФПС. Ребята, всем здорово! Что? У, тебя у меня, короче, из-за снега, походу вообще ФПС-ки 16-15-20. Вот именно. И, кстати, не ну, спасает меня Ну очень ладно, странно. я надеюсь, мы сейчас доползем Ой! до поля. Ой! Тут прям Ой! нам Ой! сделали прям хоккейное поле. <с> Реально хоккейно, а чё так много ветряков, а чё делать надо, Серёжа, расскажи суть Я не знаю, суть это походу какой-то новый режим, ветряки это что-то там, а мы в роли шайбы А, ты вот так просто ездишь, вот так чего нибудь собираешь Ну тут, кстати, вроде как трансформация должна быть хоть какая-то Ну да, так-то логично И тут всё скользко, я даже не могу чек взять А ты прикинь, эти чеки все фейки Ну это будет печально капец короче Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! мне сейчас нужно Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Ика! Тут мне, кстати, кажется из-за того, что миллиард этих платформ... О, меня просто Меня тоже. Ну, чеки не фейковые вроде когда да? блин. Блин, слыши, респ это жопа. Ты резаешься короче, тебя сразу ветряк на... ой О, ехать можно. Это хорошо. Так, я по Так, все хорошо, меня закинул обратно. Теперь главное не вылететь. А что, тут будет трансформация хоть какая-нибудь? А ты че, первую тачку еще не взял? Нет, я все еще беру чеки Ой-ой-ой, меня два ветряка поцеловало О, все, я... О, меня чуть не выплюнул В сторону не чекпоинта, а потом в сторону чекпоинта А, Я, короче, гоняю на ламбе На условной какой-то На какой-то ламбе Взял, отлично Ой-ой-ой, слышишь, у меня, короче, трансформация должна быть Ребяточки! Не, все, тут я надолго опять. А меня выплевывает А можно как-нибудь перелететь туда обратно, заехать, наверное, да ведь? Туда можно. обратно... Ой! то Адский разгон! Блин, на ламбе. Она, кстати... По-моему, заднеприводная у меня даже... Да, ё -май. Давай, прям чипает. А... а, куда? Ты уже здесь стояла, и меня вообще... Ну, блин, это короче как, какой-то слишком жесткий режим. Ай, меня калибри обгоняет, меня обгоняет калибри. Вот я вообще, я не могу стартануть, я не могу взять, блин, трансформацию. Ты дорогой это... возьмёшь, ты потом скажешь, как-то стартануть не можешь. Да? Так я да. сейчас на заднем приводе, как бы. Ой, это в калибре летает. О, здорово. Блин, слышь, вот как его взять? Ух ты, пух ты. А, тайминг, поймал тайминг. Красота, все, я взял роллс. Слышит, не роллс, у меня миник. Я еще на минике пока. А, давай, выкидывай миники. А что, я попаду в ворота когда-нибудь? Нет. Понятно. Тим... Хорошо, я тогда опять вот так хочу. Короче, это... О, чё за тайминги такие хорошие, нет, я просто проехали, ни один ветряк меня не пнул. Чисто помог. картошечка теперь не отдался. Ой! да нет, это невозможно проходить, это бред, это не режим какой-то. Жуть. Ну. Вот в этом-то и прикол. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас а миника выплюну. Короче, трансформация калибри... только Ой, в центре меня, да? меня в чекпоинт прям кинули А потом от чекпоинта. Меня одни витрики любят, другие не любят А чё за тайминг у меня хороший? Да как это? Я не знаю А чё у меня рос не затюненный? Или он затюненный? Затюненный Чекпоинт фейковый, вот ты ж крыса, Серега, обманул А я тут при чем, это не я делал Ты мне сказал, что они не фейковые, они фейковые, то есть респаться нельзя Ну хз, я ресался, у меня все нормально было Может это какой-то определенный один Может Забаговался и все Но, слышь, я уже четвертый стал, меня уже все догнали Ну, я шестой, типа Блин, нифига себе Я взял чек Я надеюсь, что этот режим не попадет в тренды это будет же порвание вообще так. Да, да. Ай, блин. Ну хоккей, короче, мне в принципе хоккей не очень-то нравится. Теперь он мне нравится еще меньше. Сколько ты Сам не помнишь, да? Сколько ты хоккей занимался? Да пофигу я придумал тактику, нужно просто обижать ветряки. И я ее ей придерж, придерживаюсь, короче. И придерживаюсь, она мне почти помогла. У меня есть какая-то тактика и я ее придерживаюсь. да хватит! Давай! Главное, мне никто не въехал. А, я, я я третий? Так, все, трансформация, можно трансформировать. меня ветряк выкинул за чепоинт. Печально, а я прямо в чек, меня ветряк плюнул. О, зимняя тачка, слышь, которая из этого. А, которая, короче, из сюжетки. С самого начала. Говно короче. А, ну конечно. Режим говно. У меня мораль. Не ты один такой. Ой, я второй. Прикольно. Мы такие жизнь такая, да? А! Можно меня в чек? Понятно, в другую сторону. Тут, кстати, прям озвучил мое пинание. А, а, Блин. Не а, в ту понятно. сторону немножко. А мне Вон... сейчас просто дочекать. короче, жесть. Да. Откровенная. Эй, а... а... Я забил. Мной забили. Вот главное сейчас просто, чтобы меня метряк сейчас не выпрыгнул куда-нибудь далеко надолго. Ух, давай в чекпоинт, хорошо, отлично, нет! А, а, а! Да блин, опять мимо! За Севи меня я перепрыгнул через эту штуку, через вратаря. Я считаю, возьмучек, я второй. Я третий. Я все еще второй. Так взял чек. Ой, братик, пощипки! Так, а я. Понятно, понятно, понятно. Все ясно. Too... Блин, в натуре я, я нашел еще один фейковый чек. Тетя Люда. Тетя Люда! Вратарь. Я Я третий. Все, я начинаю сливать позиции. Короче, я нашел твой фейковый чек. Нет, не мой. Не твой. Ну, это значит еще один фейковый чек. А, а, а, а, пожалуйста. Можно прямо вот в чек. Спасибо. Ой. Спасибо. Так, блин, надо поймать тайминг. Тайминг, Давай. поймайся. Спасибо. Жить. О, тайминг. Тихо. Я сейчас все не все. Серега, почему Ть. ты такой груз? И тут я все. Да я пытаюсь сосредоточиться, я пытаюсь проехать Заб между, блин, забей, и, на не надо щелами. На видосах, а я не умею. Питание, а не ну, Если инитор. я во что-то играю, я максимально сосредоточен. Ну тогда стань сосредоточен. Я уже говорил, запяточен. -за -за -за <реку> <реку> <реку> <реку> О, не -не, не, не, не, только не Черек, меня... Плохой. Смотри, это ты, это ты. Смотри, чем у нас тачки. Смотри, что у меня с тачкой. Да багажника нету. Да куда меня на другую сторону заехать? Это тебя выплюнуло так резко еще. А! Куда? Не меня то. Ты... Меня, кстати, тоже Пучите в другую бороться. сторону кинула. Нет нет нет, нет. нет. нет. А что если попробую? А, я не, по... я не объеду эту кардио. Нет. Она утонула. Случайный прикольный режим, но то и прикольно не блин я только доехал короче блин <laughs> почти до чека меня сразу назад выкинула перебор с, это перебор с а сколько чеков 36 ну, нормально в принципе перебор. уже треть пройден а? ну, 14 чек у меня не да, блин. Слез, я все тайминг тайминг тайминг а Ты да блин Опять, да блин, в самые пиццы <сх> Я в небе <сх> Посмотри наверх <сх> У меня в, тачка в, загорелась журав, И Чего? Летаешь, а. Я купил сегодня елку <сх> <Есть>. думал, <сх> Нет <Я уже> думал... <сх> О, А потом поздравлял. Сегодня еще вечерком поеду за украшениями В вечерком уже 9 часов <сх> Ну, у меня ночная вылазка будет в магазин а -а -а. Да А, согласен, можно мне чек тоже взять. Что сейчас произошло? Нет, это так тупо, вот этот вонючий чек, который фейковый, он меня бесит. И да, кстати, кто уже поставил елочку, ставьте лайкос. Я поставил лайкос. Если елочка стоит, значит, ты лайкос должен стоять. Да, да, да. Ну и плюс можете написать... Как у вас настроеницы, у меня ну вот нет, снежок нет, вывалился нет, и нет, мне нет, хорошо нет, нет, не туда Ну нет, не туда, мне пофикс Зайдусь я тебе 4, вообще не волнуюсь Та в спинс Кого ты колышет? Сдался Нет Можно сгори? Конечно, гори Это для этого и сделано А, тихо, тихо, тихо, ветряки Страшно я опять в небе. Как ты взял 14 чек? Он у нас. Тихо. 14 чек. Блин! Прямо около чека. Витряк. 14 честно говоря. Ну, блин, 14 лучше 13, потому что 14 можно взять. Куда меня Почему по-разному? разные стороны, чтобы ты понимал постоянно. Да. Можно мне чек взять-то, пожалуйста? Почему в другую сторону? Алло! Так, мне нужно доехать до чека. Я взял. Отлично. Где чек? Можно мне 14? Не выкидывай меня только. Да ты псина. Я, короче, только объехал. Только по новой заехал на эту штуку. На самом деле с ветряками немножко перебор. Да. Мне кажется, их немножко больше, чем должно быть игроков на поле. чуть-чуть. А, засейвись. А, а, а, а, а. Стой! Тихо, Да блин! Так, только не это, пожалуйста, не мешай мне. Пожалуй, стой, не мешай. нужно взять... Можно прожать. Прожать, как я Иногда да, есть такое. Ой. Мне просто нужно взять вот такой саный чек. Хочешь, я проведу? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Меня ветряки пинают просто во все стороны. Остановись, машина! Серега, пожалуйста, спаси мой животик. Быстрее пройди эту карту. Ярик, пожалуйста, спаси меня просто целиком. Вот Да не в жизни. Нифига. Да нет! Я же его видел, его не было! Да блин... Я только выпрямился, блин, вроде блин, да, все хорошо, ничего не, пред, не предвещало беды, и тут ветряк из ниоткуда появился. Тут блин руки толтик дальше. Что? Что -то блин. Так кто-нибудь? Блин, какой-нибудь вратарь за Севи меня, пожалуйста. Ой, я сейчас так у нас горы на чек приближился. Вы же не против? Да. Я, кстати, тоже думал, может, с горы, но мне кажется, вот эта машина даже в гору не заедет Смешно, а может быть очень тупо, давай проверим Ну, это было очень тупо, это не смешно смешно? К сожалению Я сказал, тупо будет не смешно Так, так, так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Ура! Свершилось чудо! Это же чек настоящий был, да? Скажи мне, пожалуйста, что это настоящий чек о, а? спасибо. Всё, 14, пожалуйста, пожалуйста. Ура, Все, 14 15 настоящий чек. Ура! Серега, купил оригинал! Е а зачем я это сделал? А, не, нормально. Ой! А -а -а -а. Ой! Честно говоря, Когда Я, ты -то да, я. Не я не тоже не думал. думал, что мы минут за 10, наверное, это пройдем, но что-то пошло не так. Ой. Шо, гол? Ур, ур. А Тихо да? А только не ветряк, только не ветряк не зацепи, не зацепи, не зацепи, не зацепи. Так, все, взял рампу, да? рампа, рампа, рампа. А, чё? Ход рот? Это, а, это вот тот маслкар, про который ты говорил? Нет, Чела передо мной просто снесло. Я спокойненько себе проехал. Это шоу у меня за тайминги, красивые. Так, сейчас, наверное, рампец. Рампец ведь? Серега, взорвись! Уйди! Влад! А4! Да, если бы. Да, все, рампец. Сейчас всем будет полный потеп. Кто меня догоняет? А, кто меня догоняет? Поди калибри. Я четвертый. Так, все, вырываем позиции обратно. А, меня по геям Ты прикинь, догнал уже. А, ну, отлично. А, Летим на чек, летим на чек, все. Преград нет, я его не могу... летим на сузуки быстрее. ну А, стой! Потому что у меня... Что у тебя? И... Нер. А он прыгает, он летает, который, да? Да. Я не думаю, поможет тебе это здесь или нет. О, помогает. А, ну может засейвиться тебе, в принципе. Да, да, да. В принципе, конечно, режимчик веселый, но что-то затянутый. Блин, как по мне, слишком много ветряков. Честь чур. Не, ну чеков еще, типа, более-менее было бы чуть-чуть поменьше. А было бы какой можно было делать? 30 или 16? 16. Странно. У нас, типа, половина сессии. Ну, чуть-чуть больше на одного. Так, И а можно меньше, меня уже поменять? Машину? 9 плюс 9, вообще-то бы 18. Ну, а full это 16. То есть у нас чуть-чуть больше половины. Что ты вот умничаешь, мальчик? Ну, потому что я умный. Ты иногда. Тупый. Но В основном, <сёк> этот, аутист. А ну, чё меня на нас пинает? <сёк> чё я тебе сделал? Ты чё, дурак? Ты что дурак? Она на мальчик. Ты что бубун? Ёпт. Ёб... Да, ну ладно. <сёк> так С... <сёк> тоже а! Хотя бы не буду. Серёжа, <сёк> дело в Сереженька! шляпе. Сережа, дело в шляпе. А! Нюхай бебру! Нюхай <сёк> бебру. А! <сёк> меня ветряк на себя прокатил. Через дырку. ха ха ха ха ха -а -а -а -а -а! Ой -ой -ой. Нифига себе. А, нет, Ой -ой -ой. слышу, рокет нифига, нифига, нифига. А, не, руины? еще Я в поле. Чего? Еще рванул в натуре. Я в полете все ветряки опусти. Тури, молодой ебой. Я Молодой ебой. Ебой-йо-ой-ой. Я молодой, бля, Серега большой, как Гуливер не выдумывай не выдумывай не выдумывай я блин рама хочу братик а смысл мимо чека проехал и даже не взялся улик блин кстати мне кажется на мотоке полегче взял очень легко на нем очень да? Монстр, О, ты прям в меня летел, братик. Кто происходит? Колеса валяются. Двуир. Ой, у меня полицейская. Можно перевернуться. <съяк> Спасибо. Спасибо. О, чет да? тоже взял. Я третий кого. Зачем ты это что, делаешь? Что, кто я? А ты заметился, в чат никто не пишет. Блин, тут некогда писать, знаешь ли, в чат. Ну да да да, никто ни на кому ну, не погорит. Прям совсем нет. А тут, тут блин да. Тут особо ты в принципе ничего. никого не попинаешь. Реально никто не вышел, неужели всем это нравится? Ну блин, походу, кстати, это, мне кажется, это все-таки будет в топе. Будет еще самое смешное, если ты создашь этот тренд. <с> нет, это, это нарядно. Самое смешное. А. Я не думаю, ну, что я сам. единственный. Ну так записываем. чисто порофлу, roughly... ты единственный пока что. Ну так чисто порофлу решили записать. Какую-то карту новую, я не знаю. Да, она потом оказывается в тренде, вот это будет спишно. На первом месте еще в трендах, ты прикинь. Так, ладно. Как на руинере выходить? Ну я понял то, что он в основном только сейвит, чтобы не вылетать. А! Тихо, контроль, максимальный контроль блин, а! мы 25 минут проходим эту фигню Ну блин, <соценно> да 25-й чек, кстати 25 минут, 25-й чек Пока что, ну сейчас 26-я и 26-я минута Все пока что сходится Все по таймингам У меня? У меня все хорошо У Ты выбился из таймингов окей. В кругу своих друзей, друзей не туда ветряк побег. А что в другую да, сторону? Да, да, да, Ду. да. А. Мне дуду Дулечки Дудулечки. Так, так, так, так, так. да Опять? Да как он откуда он там взялся? А, меня ветряк спас из дыры. А, и выкинул в другую сторону. Я же отсюда возьму уже лучше, да, да, да, да, да, да, да, да, да, блин. Говнище. Блин, слышен? А, меня зовут меня заживала в стену короче ветряком я вот сейчас выйду за этим автором покажу его ну, вот в эту машину полететь я что в а онлайн. пролетел сквозь бутылки. чек жалко что, что? В онлайн нет бутылки бутылки в машине нет посидеть типа того опа Капец, блин, руины сейвится. ты что делаешь? На нас, отстань. Мотоцикл! Пау! Вс ⁇ Батишечка! Взял! Батишечка, наконец-то! Вс ⁇ сейчас я буду... На одном, на, на одном Это дыхании, здравствуйте. На одном дыхании. На одном дыхании! Через дыхание! не в ту я сторону! А ч ⁇ я опять улетел в небо? Одно а! Да, Почему он там night делал? Night. Что он там делал? Так, а чё, он так вообще на изи проходит. Я даже не резко, а -а -а. ни разу и не улетал. Ну, Сфига я okay. подхило. Ай! Я опять в небе. Мне кажется, <связано> я единственный, кто здесь летает в космос. <связано> Нет. <связано> Нет? Ты тоже и летал? <связано> я каркала? Здравствуйте, я на, я на полицайке. Все, рубаем сиренку, и у нас все хорошо. У тебя какой чек? Видимо, тот же, что и у тебя 31-й. В смысле? Мотоцикл на одном дыхании А! Что такое? Э! Человек на рампе. Не если не заставляет. Так, тайминги совпали. Офигеть! Я второй. 32-й чек, 30 минута, мы уже выбиваемся из графика. Ты будешь лакером. <laughs> да, в смысле. Ребят, меня вынесло, спасибо. Ну хотя Ничего, ладно, да. Это... Я буду лакеров <говорим>. А, сейф. Эти фейковые. Какие? Которые О, я так... первый. У <говор> тебя какой? Третий? Это... первый. А, как... ну это фейковый, я понял. А, остановись. Меня выкинуло тоже. Это режим для мазохистов. Поэтому я не буду, наверное, записать. Вот. Кстати, на баге не особо сложно. Нужно на баги? Да. Нее! Ааа, ша. Все, тебя от этого, от финиша откинуло. Да блин, что за фигня? Я просто сейчас могу взять и финишировать, если тебе сейчас сканучить. Ты. Какой-нибудь вратарь, засейви меня. Да не в ту сторону!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 Наконец-то. Я на этой штуке. Я второй. Ты, ты, ты прикинь, мы с тобой мастера этого режима теперь. Да. Мы, мы первый раз его играем, и мы первое-второе место держим. А что, это тоже фей фейковый чек был? Или нет? Или нет? А! Дура, О! Кто-то успевает писать в чат. Ну, помимо тебя. Ну да, он, что? <смех> <смех> И чё у нас все еще столько же? Капец, в натуре еще никто не вышел. Куда ты едешь <смех> на меня? О, я не на тебя, я чек брал. Так. <смех> О! Шо такие? Утонул. ты еще дура Да блин. По центру, кстати, фиг. В смысле? Ну, в прямом. Серега нормально тебе Я ну, взял, взял чек просто так заплужиться, чтоб меня еще сейчас Серега, возможно, обогнал. Мне кажется, я не все не еще второй. А? Хотя не А я я. А я я. А я я. Тём. Блин, а слышал? Тут финиш то еще надо прыгнуть. Опа! Ты а, давай. доезжай. Давай проверим. А ты где? вот. Получилось. Вот ты. А чё он тебя не переключается? А, да, уже. Короче, это был новый режимчик хоккей Возможно, он так и будет называться, я не знаю. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в описание, там ссылочка на морта на мой соушл клаб, чтобы добавить меня в друзья, чтобы вы смогли с нами поиграть. Если захочется, там еще мой steam Ой, да, стимчик есть, добавляйтесь. Все, всем удачи, всем пока. Всем удачи пока, чуваки.